Здравствуйте, это Никита Садков, и сегодня у нас почетный гость Знакомьтесь, петух Русич Как и поужина настоящему патриоту, Русич сидит у параши Олицетворяет собой Россию и русский народ Народ-богоносец Многоуважаемый Русич, скажите что-нибудь нашим зрителям